Thank <sweak> you. Добрый день дорогие друзья, топ сад Уход за молодым виноградом Что надо делать? А, Наши рекомендации от, а, от нуля до я Или АА а, до я а, Виноград, который вот сейчас перед вами Это годовалые черенки, которые мы Оставили на зиму Поставили их в песок Потом пересадили в контейнеры Вот это реолайнс Здесь у нас школка Целая плантация новых саженцев винограда а, Если кому хочется То мы, вы можете у нас их приобрести Но вот этот виноград, видите, годовалый. И из него в этих контейнерах, в закрытых системе, можно сажать в любое время виноград в хорошо подготовленную, удобную э, яму для посадки. А главное, чтобы у вас вызрела лоза. Вот видите, она стала это, э, в прошлогодний виноград э, прима Украины. И сейчас мы наращиваем в этом году, и ваша задача нарастить... Э, ну, Лазу, ляну, чтобы она полноценная, была длинная и в сентябре приобрела коричневый цвет Вот тот вопрос, какой? А сколько почек нужно нарастить? Вот смотрите, здесь у нас появилось три почки, три лозы, память учителя а, да, мы посмотрим, оставим две лозы, а третью мы используем как резервную Когда из них будет более слабой, но вообще-то на самом деле самое лучшее Надо лозу выращивать как можно ближе к корню С тем расчетом, что потом зимой легче положить лозу на землю Вот это второго года э, саженец винограда Вот э, сорт винограда невеста, уже видите, третьего года Лиана лоз, идет рукав налево Второй, который мы выросли в втором году, идет направо Но ну, а вот рядышком мы делали сучок замещения И это заползная ляна, которая может лечь Мы положим ее в середине Надо обязательно хорошо проливать три раза уже, и удобрять. Мы используем удобрение для винограда органик микс органическое удобрение. Мульчировать обязательно землю, чтобы влага не уходила. И, конечно, обработки самыми различными фунгицидами. И медным купоросом, это в начале. а теодавидом джетом от клеща, от клеща до аидема одиума. И, естественно, что подкорки по листу мы используем в компании. Валагра, как вот Плантофол, и вот этот виноград, видите, здесь у нас уже появились лоза, которая имеет имя идет наверх, мы ее подвязываем и имейте в виду, что на каждой лозе не должно быть более сколько 10 10 лоз, иначе куст вы перегрузите, а чтобы не перегрузился Куст, повторяю, надо обязательно убирать, во-первых, вот эти все побеги здесь, которые ниже проволоки 60 сантиметров, удалять И второе, если вот видите вот такие дырочки, это у нас э, хле, как, тр... зудень. зудень находится Вот этот джедом надо обработать или октарой а вот виноград Каюга и Конкорд, это 4-5 года, ведь мы уже подняли на первую пролуку 60 сантиметров, и очень важная операция убрать двойники, тройники и лозы, которые не имеют виноградных гроздей. Вот. Ну вот основной получается, да, да основная так. лоза, а, а вот, вот давай из одного места, удаляйте его, пожалуйста. Да, просто обламываем. Вот а отдаем это червячкам, которые у нас спокойно дают верми. чай, Шикарное удобрение. Поэтому подвязывание и формировка кустав винограда – это операция конца мая. У нас запоздалая весна, но тем не менее, вот видите, сейчас уже наш виноград полон ягод, полон гроздей. И того и гляди, это уже будет скором времени цветения. А вот подвязка. Видите, подвязка интересная. мы можем делать степлером, а вот часто мы используем еще вот такую проволоку. Видите, для того, чтобы через раз от ветра может двигаться, а вот с такой проволочкой у нас виноград не перемещается и фиксируется на проволоке. Вот я вот покажу. Видите, на проволоке. Поэтому через раз мы используем проволоку, я оставляю вот эту маленькую проволочку оставляю на шпалере, и она у нас служит, ну, я не знаю, сколько, нескольких лет, как, сколько хотите. Конечно, виноград очень увлекательное дело. Да, кстати, вот видите, пасынок пошел. Пасынок выше гроздей, мы его убираем один лист. Один лист один лист оставляем, а вот ниже, ниже, вот видите, здесь мы убираем все листву, и чтобы она у нас не мешало здесь мы тоже самое уберем листва ниже виноградных гроздей не должно быть ну и заканчиваю репортаж. Вот узбекский виноград из настоящего Узбекистана. Пятый, седьмой год уже у нас растет. Видите, ля какие мощные. Первые три года вообще не давал никаких ягод. А потом пошло изобильное цветение и рост. Это удивительно необычный яркий цвет. Узбекистан настоящий такой среднеазиатский виноград. Поэтому сказки о том, что в Подмосковье не может расти субтропики, это бред. И не слушайте людей, которые сами ничего не выращивают. Все, что невозможно, возможно. И виноградник в каждом усадьбе и в Подмосковье, и в Мурманске, и на Чукотке, и на Аляске, и на Новой Зеландии, и где угодно, на любой точке планеты, может расти. Удачи на даче вместе с виноградом, прекрасным вином. Всем вам желаю в придачу.